Скоро я прибуду в Китай. Ура, я в Китай. Здесь так красиво. офигеть ой телефон звонит алло привет рызык приезжай в джинджигерах и без три времени нету. ну ок! я тут что вам надо васька ты что тут делаешь я его очень никакого хера тут происходит. Вы должны пройти в этот портал. ну Где мы? На поезде. Мы должны драться. ну Ты победил меня, ха я крутой. Ну раз ты крутой, то мне придется покончить с собой. А так тебе и надо. Чё-то скучно стало. Мазафата. Фух, это был сон это не сон а нет <клево> Хейбро, я еще живой подпишись на мой канал и поставь лайк на это видео и ты будешь самым крутым человеком в мире. это не шутка.